Полез, Я тут Всем привет, дорогие друзья, подписчики и зрители! Это канал Тайна НЛО. Вы посмотрели необычный видеосюжет, как огромное НЛО выходит из портала. Кстати, этот видеосюжет был сделан на Кавказе и у многих людей на глазах. Но суть в том, что этот НЛО как и появился странно, так и исчез необычный огромный космический корабль как утверждали после этого видеосюжета он напугал все что здесь находилось необычный звук вы слышали но что на самом деле странно происходит в этом месте я еще вам говорил что группа немецких можно сказать ученых в этих местах побывала особенно в сорок первом и сорок втором. Но суть в том, что это необычное явление является переход в другое измерение. Но власти знают про это, но молчат. Что за ужас надвигается на нашу планету, мы можем только гадать. Но и гадать мы можем очень необычным путем о том, что надвигается из другого мира. Пока что НАСА не может засечь их передвижения, потому что они активируют порталы. А теперь самое интересное. Самое интересное то, что необычный космический инопланетный корабль был заснят в Беларуси, но это еще не все. Множество очевидцев видели, как этот космический корабль приземлился недалеко от одной дороги. На весу около метров 15-20 висел, но это еще не все. Помимо того, что он висел, по нему нанесли ракетный удар, что по кораблю... Был необычный взрыв Вы все это видели Но я хочу вам кое-что еще сказать По этому кораблю Был такой сильный удар Что он должен был разлететься Но через несколько секунд Этот корабль Все-таки стоял Как и стоял В том плане, что люди Хотят их уничтожить и захватить Самые передовые технологии Им это не удастся Поэтому они пытаются как-нибудь уничтожить хотя бы что-то-нибудь. Через несколько времени этот космический корабль улетел и покинул эту страну. Ну а вы, как думаете, правильно сделали, что по нему долбанули ракеты или нет? Но в ответку этот космический корабль ничего не дал. Будем думать, что он был но есть еще кое-что интересное, которое вы не знаете. Вы видите эти кадры, которые вас, наверное, не шокируют. Помимо того, что этот космический корабль взорвался, так еще его осуждают. Вы как думаете, что это вообще такое? Помимо того, что это необычно и очень странно, было также замечено на Кавказе. Посмотрите внимательно на этот НЛО. А вообще это НЛО. Тогда же мы думали, что мы попали в какой-то другой мир. Здесь сразу стало тепло, природа поменяла. Оказывается, это скорее всего природная пушка инопланетян хоть за несколько километров ниже там будет минус 5 но здесь совсем другое конечно множество очевидцев скажут что это фейк, помимо того что НЛО не может так близко да и не видел кто-то из вас такие необычные кадры но вы подумайте внимательно что это за НЛО может это необычный НЛО, который делает природу стабильнее. Помимо того, что происходит по всему миру, природа нас просто ненавидит. Вообще по всему периметру нашей планеты происходят необычные катаклизмы, особенно аномальные. И множество людей считают, что НЛО причастны к этим необычным явлениям. Но так ли на самом деле, дорогие друзья, подумайте, то, что на самом деле может обманывать нас вами. Но это еще не все. Самое главное, что это издает еще необычные звуки. как много про него не говорили, и не говорили, что это обман, я вам сейчас расскажу. Эти кадры были сделаны в США, в Елстонском заповеднике. Этот необычный объект пробудил пробудил вулкан. Нет, нет, не тот, который все, наверное, привыкли, а гейзер-вулкан. Все очень просто. Зачем он это делал, никто объяснить не может. Тактически, в плане того, что НЛО может Просто внедряться в наше подсознание и делать из нас, что хотите. Или кого хотите. Но суть в том, что этот объект НЛО постепенно здесь обитает. Люди часто видят необычный объект, но про него никто не говорит. Есть множество видео, фото, что этот объект даже пытался контактировать с людьми. А особенно с полицейскими, с властями власти. Но это, конечно, бред. Звучит. И, кстати, помимо того, что множество газет писали про НЛО как дружелюбные в этих местах, но животные убегают с Елстонского заповедника. Помимо того, они чувствуют беду. Но давайте мы с вами разберемся, что надвигается и почему, помимо того, что это цета или оно останавливает потоп смерти или наоборот это останется загадка не ученых не людей а их дорогие друзья